Всем привет, дорогие друзья! Я недавно инвестировал в данный проект 30 долларов. Но поначалу я тоже инвестировал только в бонусные средства 10 долларов. И при первом вкладе, путь новичка, я получил за вклад 20 лет еще 10 долларов. На эти деньги я создал программы финансирования. Вот покажу вам сейчас свой график выплат как вы видите вот и создал уже программы уже вот уже у меня же повышенная уже повышенная доходность видите, на первой неделе уже 3 доллара выплата на второй неделе у меня 22 доллара но, но у меня вырастет я уже буду когда будет у меня график подниматься он с каждой недели будет на одну неделю и будет расти соответственно каждую неделю но ну, я буду буду каждую неделю поднимать вот я хочу поднять до думаю пока четвертую неделю и мой часть пятой недели и потом в течение пяти недель буду ровненько держать эту выплат этот график выплат это мой пассивный доход я так партнерочка тут есть тоже как видите матричный бонус вот смотрите ну тут можно вот даже вот создать матрицу вот закройте который будет автоматически активирована стоимость одной матрицы одна тета Активация позволяет новым активным партнерам добавляться в активирование. Когда в добавится все три партнера, она будет закрыта и вы получите бонус 10 долларов. Также вам будет возвращена стоимость активации. Так что, друзья, за приглашение вам еще дают 10 долларов, если вы активируете первых трех партнеров. Так, перейдем мы в главную. Вы получаете вот за друзей 10 процентов друзей от 3 взносов например если вы инвестировали, например 100 долларов например на первой неделе да примерно там или на пятой каждую неделю если инвестируете на 100 долларов ваш друг получает 10 центов это 10 долларов в течение 4 недель вы получаете 100 долларов а если у вас это 100 друзей, то вы уже получаете уже 4000 долларов. А если 10 друзей, то вы получаете уже 400 долларов. Это уже хорошая прибыль и заработок. Ваш пассивный доход. Пожизненный. Это моя... Выплата недели отображает, сколько у меня в данный момент. Вклады ваши текущие, сколько я сделал взносов. Ну и ожидается выплаты в программу. Адаптация проходит. 20 будет, текущая адаптация будет 22 января. Капитал мой текущая сумма вкладов. Своевременный вклад, который я сделал. Ролл. 100%. Ну и индекс по помощь. у меня немного меньше. Уже я выводил деньги, у меня меньше взаимопомощь к ну, проекту. А карма, текущий момент 893. Для новичков карма будет повышенная до 16 недели. После 16 недели уже карма будет не повышена Как вы видите это мои вот активные программы как видите у меня их 8. тут отображается сколько, сколько я внес через сколько я получу и сколько как видите тут можно вот задать вопрос техподдержку если у вас есть вопросы например тут пишите и отправляете Утро есть промоходики, как вы видите, тоже, вот, новогодние. Они идут, вот, смотрите, самые жирные, вот, на 14-й неделе, 41 процент. На, вот, смотрите, 4-й у меня еще промоходики есть, 5 ну, я вот до 5 недели хочу промоходики использовать. Видите, у меня, мне нужно это внести, уходит 30 долларов 67 68 долларов я получу еще 21 доллар сверху это неплохо друзья можно хорошо заработать денег плюс я буду инвестировать инвестировать так что друзья инвестируйте в проект проект самый надежный работает долгое время на нем всегда можно заработать, на нем никогда не прогоришь, Это никакой не хайп, не пирамида, а надежная финансовая взаимопомощь друг друга, Помогая друг другу, приглашайте, друзья, друзей, знакомых. Вы будете получать 10% от каждого их вклада. Ну и друг получит каждый 20 долларов в подарок, при условии, что он пополнит минимум на 20 долларов, ну и зарегистрируется. Вывод средств тут проходит как первый несколько раз вам может позвонить поддержка, там спросить там, название программы, там сумму, например, сколько вы вводите, такую платежную систему, ну и так далее. А потом уже все это автоматом приходит на кошелек. Вывод тут Платежная система NixMoney, Perfect ну Мы какие вроде еще это такое. Но я пока на NixMoney выводил, нажал денежки. Так что проект очень надежный, инвестируйте, друзья. Всем удачных инвестиций, берегите себя, мы с вами.